Привет Спасибо Ух, красавица какая Садись, прокачу Как-нибудь в другой раз. Ну давай Мне дел полно а, Хороша Маша Хороша Да не ваша Будет моей Будет, посмотришь Трогай Строгай! Но! Слышишь? Попробуй мне только не прийти. Что он хотел от тебя? Приказал прийти в сельсовет с фотоаппаратом. В колхоз принимать будет. Ты что? Сказал, что фотоаппарата нет, продал. А он? Говорит, из-под земли достану, знаю я вас, жидов. Так и сказал? Да еще такого нагнул, что и немцам не снилось. Господи, нашел кого вспоминать. И буду вспоминать, им никто не выдал. А сейчас бы выдали. О, Боже, теперь такого остерегаться? Спаси, помилуй. Угу. <звучит> Василенко, так мне в район завтра? Да, в 6 утра. Ясно. пошевеливайтесь, пока вода горячая. Ребята, Питькова едет. Привет! Да здорово, казаки! Здорово! Василенко у себя? Закурить не найдется? Приветствую, найдется. А это что, ребята? Чего там? Сам знаешь. Да услышал, что в нашем селе вчера творилось. Ну и да и... Привет! Здравия желаю! Здоров. Здоров. Здоров был, казачь. Привет. привет, привет. О, ты чего не побрился? Тоже мне начальство. А что, сегодня разве праздник? А то нет. Праздник? Глянь, лето-то какое, чудак-человек. Отлично, я сам вижу. Любой ты пока не надоела. Надоело? Тебе лет-то сколько? Да уж за 40. За 40? Mm -hmm. И надоело. Рановато, товарищ председатель, надоедать стало. Ничего, ничего. Доживешь до моих лет, тогда и поговорим. Тебе чего, Федор? Слушай, мне по пару человек. По домам проехаться. Чтобы заявление подписали. Думаешь, сегодня подпишет кто-нибудь? Погонем подпишут. Вот и приехали. Мы тут подождем. Да, пожалуй, нет. Со мной идемте. Ладно, пошли. Келина? Ты где? Келина! Келина! Пошли, ребята. Пошли познакомлюсь с молодкой. Красивая, дородная. Муж на войне погиб. Ох, и хороша. До да снова. Бог помощь Келина. Добрый день. Помогаю вам, Бог. Чего молчишь? Хоть бы доброго дня пожелал. бы он добрым, я бы тебе и пожелала. Чего тебе? Заявление подпиши в колхоз. А кто еще подписал? А тебе что за дело? Ты же на фронтовика обязана подписать и мне принципи подписывай. Так же, на фронтовика я должна бы и на порог тебя не пускать. И нас тоже? Угу. Ну-ка, подписывай быстрее. времени в обрез. Я смотрю, автоматами загоняете. Ах, Келлина, Келлина. Прикуси-ка свой язычек. Так бы давно. Кстати, не забудь, завтра твоя очередь еду готовить. Что? Твоя, говорю, очередь еду готовить. Кому? Им. Одна? Ну, там еда будет. Чтоб завтра mm -hmm. со светом была. в холостяка ходишь. Чего волком на нас смотришь? Мы же не арестовывать тебя пришли. А ну, может, и лучше, если б арестовали, отоспался а бы хоть. Чего пожалуй? Заявление надо подписать. Ага. Какое заявление? Колхоз. Земля с тобой гробить. Гробить, говоришь, землю. Эх ты, я еще фронтовик. Дай рук. Руку дай. До сих пор болит? Тебе какое дело? Ты что, был там со мной, что теперь меня укоряешь? Ты не штокай. А ты не подгавкивай. Видали мы таких. Каких? Умных. За чужой счет. Пошли. Не видишь? Иван не в духе. Да готов уж там, из него этот дух выбивать надо. Пошли отсюда, ребята. Повторяю, необходимо хотя бы на короткий срок приостановить процесс повального выселения наших людей в Сибирь. И сорвать насильственную коллективизацию, да. Отправляю сегодня. Роевой метуса по вашему приказанию прибыл. Садись. Хлопцы, пойдете втроем. Вы все из одного села, значит, сопровождающий вам не нужен. В селе вас никто не должен знать. Запомните, четвертый ящик необходимо забрать с собой. Схрон взорвать на ликвидацию Орлова даю вам неделю. Шифры с вами? Так. Выдаю ему Листовки. И еще, ребята, никуда не заходить. Даже к родителям. Ну, с Богом. Мы в дом. Только чтобы все тихо было. доли. Прячешь? Колхоз ему приспичило. Услышал грамотку себя запишет. Да упокой. Ну что нету? везде. Хорошо. Видаю гарнизоне. Отсоветов не на шаг. Уж так, паскуде, хочется, чтобы его фотография попала в газету. Нет. Везде обыскали. Нету. Загляни в погреб. Ты напомни им. Слышишь? Напомни, что у него ребенок есть. Что он не только председатель, но и отец. Правда, мам? Правда. Что? Опять пожаловали? Mm -hmm. Ну, ничего, ничего. Мы скоро выкурим их из этих ям. Ты хоть бы сына пожалел, Фейт. Так и сказали, пусть. Не забывай, что он отец ребенка. Ну, иди в дом, холодно, иди. забываю и отдаю себе отчет, они кто? Кто они? Кто? Нет, я свою спину на них гнуть не буду, слышишь, и сын мой не будет на них свою спину гнуть. Кто приводил? Ковальский. Ковальский? Василий, что ж, отлично, вот с его сестры начнем, вместе с ее бойся Бога, его же всем телом прятали. Вот за это нас бы и благодарил. Кто его привел сюда? Советы, он видишь, он как, я сказал кому надо, проверили, Гербер Янкель Моисеевич, при поляках учитель, а когда пришли и сказали ему так, мол и так надо в школе поработать, он ответил нет, я фотограф, и все, ну ничего, ничего. буду теперь фотографировать белых медведей, а тебе что от этого? А то, немцы не успели порядок навести. А мы наведем. Наведем порядок. И будут жить так, как мы скажем, слышишь? Нет, не на такого напали. В горло им дышило. Я. Я на своей земле. Понимаешь? У себя дома. Дайте нам только время. Время. Дайте время. И люди спасибо скажут. И не только мне, а всем нам. Ты. Ты прости меня. Я не буду обедать, времени нет. Поехал. Еще. Кыш, кыш! закрыв попалась такие. Курва. Слава Иисусу Христу! Навеки слава! А, вижу, с самого утра дети. Что попишешь? Да еще и с внуком. Это не мой, Мысиков. А. Слушай, Кондрат, если можешь, дай точку Беломора. А деньги? Понимаешь, сейчас нет. Запиши мне в долг, Федор. Последний раз. Угу. Ну как, торгуется? Да, с такими как ты черты лица на торгуешь. Вижу товар новый привезли. Да. да. Спасибо. <Слышко> Ой, ты с утра. Здорово. А это что такое? Ерунда. Ерунда, говоришь? Да, да. Как гарнизоне? Слава Иисусу. Масло есть? Нет. О, пришла сучка. Сучка и есть. Ладно, я пошел. Будь здоров. Пока. Пока. Пока. Дедушка, я конфетку хочу. Андрат, взвесим ему сто грамм. А закусить? Ага. Товарищ военный, товарищ военный, я должна вам кое-что сказать. В чем дело? Они там. Кто? Трое, из леса, у Федоры. Она одна живет, мужа и ее ваши расстреляли. Вы уж извините, что побеспокоили вас. Если бы не те выстрелы в лесу, да ни не рассвет, мы к вам бы не завернули. Ой, не суши ты себе эти мозги. С тех пор, как погиб мой муж, я ничего не боюсь. Скоро завтрак будет готов. Хорошо. А может, я пойду доскажу твоему отцу, что ты тут, что живой, чтобы знал, что ты с нами? Да что вы! А по мне вселенной никто не должен знать, боже, сохрани. Я бы и сам хотел их увидеть, только... Как они там? Нормально. А может я все-таки пойду и скажу, что вы то, господи. Не чуть -чуть, надо, дядочка, Я боюсь. прошу вас. Ой, как бы они обрадовались, если бы знали, что ты рядом. Ну, сейчас будет картошечка. мальчики. Тетенька, если увидите отца, не проговоритесь, что мы к вам приходили. Вы нас вообще не видели? Хорошо. Эй, в доме сдавайтесь, бросайте оружие, выходите по одному. Гарантирую вам жизнь. Тимка. Тимка, сожги. Хорошо. Давай в окно прикроем. Вон, по той тротке, уходи. Держите, передайте всем. Пусть читает. Да это сожгите немедленно. Давай. Жгите, тетенька, жгите, жгите. Давайте, быстрее. Ротненько, миленькая, быстрее. тебе, Ну все. Гарантирую вам жизнь. Ну, брат, прощай. Слава Украине. Слава. Вы меня взять. Мишка, братик, добей. Добей меня. Хлопцы, я сдаюсь, только с братом попрощаюсь. Ладно, брось, брось автомат. С нами. Ах. Забрать ее. Дядя Иван, а? хорошо, что вы здесь. Вам письмо. Вот. Мариша, а для меня ничего нет? Нет. А дядька Петро там? Там, там, на мельнице. так, <свистит> да, что твой пацан пишет? Из твоего села? Не знаю, корову доила, зашла в дом, а они уже там. А где третий? Он что ушел? Ах ты ж, про я не все скажешь. Машина и я. Из вашего села? Нет, Нет мы, таких, мы не таких не знаем. А из какого? Не знаю. Угу. Где фотоаппарат? Ну чего стоишь? Фотографируй бандеровцев. И ты тоже не знаешь, из какого они села? Нет. Ставь в не знаете? убили, но мы двоих бендерцев уложили в Гаргота. Отец над ними плачет. Третий скрылся, но ну, ничего, мы его разыщем. Во что бы то ни стало. Ну показывай, показывай. <сёк> на изнанку вывернись, а третьего найди. Голову даю на отсечение, он в селе. Звездами ответишь. Найдем. Хорошо. <сёк> вот. Он и расскажет. <сёк> Убрать. На телегу, это падла. Снова провожат и ожидает. А тебе-то что до этого? Завидуешь, наверное, да? Ненавижу. Двоих родственников моих убили. Разве это он, Советы? А он кто? Уже вторую яму возле нас в лесу копают. Сергей не такой он, ничего о нас не знает. Только то, что историчка говорила. Я ему рассказала про поляков, как они нас ополячивали, про немцев, как наши их били. И поверил? Поверил. На их Украине тоже с голода умирали. И сейчас умирают? Сейчас не то. Вот тогда. Вот что пойдет. Ясно. Сколько у вас было? Трое. А что с братьями? Погибли. Геройски. Что при них было? Схема, шифры. Успели уничтожить? Федора сожгла. Успела. Когда нас окружили, я ушел. У меня были листовки. Я их разбросал по полу. Вот, кстати... Осталась одна. Mm -hmm. Так, так. Пусть знает каждый советский человек, что на Украине впервые в истории СССР разгорелось пламя революционно-освободительной борьбы за свержение большевистского эксплуататорского режима. Угнетенные народы Советского Союза поднимайтесь на национально-освободительную борьбу за перестройку СССР по принципу... Независимых национальных государств. Слава Украине. Сокол, размножь и передай Марине. Хорошо. Скажи, задание у тебя было то же самое, что и у Горгот? У меня были только листовки, литература и все. Ну, когда я заходил, когда я заходил, Кривой приказывал им ликвидировать... Орлова, секретаря райкома и Проскрон. Забрать с собой четвертый ящик, а все остальное уничтожить. По-моему, так. Понятно. Как рано. Ничего. Пройдет. Помоги Соколу распечатать листовки. Разрешите? Иди, иди. прошли с каким-то заданием. Без сомнений. Что с солдатом? Мертвый. Жаль, парня. Очень. Родителям пока не сообщайте. Мы так и действуем. Кто же третий? Кто третий? Ищем. Но там, что не дом схрон, враги заклятые везде. Выкорчивать. Выкорчивать всех. От старого до малого. Понятно? Ясное дело. Мы строим нашу Украину, Украину советскую. Федор обещал приехать, что-то задерживается. Он после этого случая внес изменения, знакомился, рассматривал. Ну что, есть замечания? Да как вам сказать? Есть там и нормальные семьи. Нету, лейтенант. Нету. Ты в их домах бываешь? Видел, что у них? Христы, иконы, Шевченко. Так мы же все его учили. У них иной Шевченко, лейтенант. Им до нашего батьки Тараса идти, идти. Вот этим даже ехать. Значит, есть вагоны на две человек. Твоих двести. Угу. Завтра к обеду, чтобы были на подводах. На вазах. Веселый ты человек. Да. Ох, и загадка ты для меня, лейтенант. Хоть на вазах, хоть на санях. Все равно реквизируем. Чтобы вовремя, ясно? Видишь? Самостейно. Будут. Так-то. А вот и Федор. Разрешите? Ходи, входи. Добрый день вам. Здравствуйте. Не надо дальше я сама. Что случилось? Ты чего боишься? Никого я и ничего не боюсь. Леся, в чем же дело? С утра на ногах видите хозяйка вкусно кормит илина спасибо мы еще раз еще добавки да нет 15. можем еще вкусно его нет не нашли Правда, да, вкусно. Фуки. А? Очень. Не знают, ну да еще добавить. А тот рехнулся, бегает по селу, зовет. сыночки, сыночки. Так. Понял. Да. До свидания. Лапцы. А вы какого черта стоите? Обед стынет. Яросимчук, а. Что, обед? Слушай, Беркут, вот смотрю я на тебя, днем и ночью что-то пишешь, пишешь, а? Письма брат пишу. Кому? Девушке? Кому ты их пишешь? Народу своему пишу. Пропала моя девушка. Да и родных-то никого не осталось. Почему? В 44 когда пришло так называемое освобождение Крыма красными, следующим же утром всех в Сибирь выслали. А я воевал. Отправили татар, армян, греков. Не дай бог вам такого. Опишу я, потому что верю. Кто-нибудь прочитает мои письма. Браток, очень тебя прошу. Если со мной что-то случится, ну о чем ханей? ты говоришь? Ну, хорошо, хорошо, ты, брат. Договорились? Да, Обрати внимание. Что? Обрати внимание. За последнюю неделю. Так. Слышите, братцы? Сталин там обращается. А мне и все обещает. Бросайте? Тихо. А ну дай посмотреть. Ну как? Отлично. Надо. Я же предупреждал. Не дрожул, если не послушал. А? Чем молчишь? <связывая> <связывая> <связывая> Думаешь, с секретаря все можно? так бы и умереть. Напридумывали про жизнь такая, она то такая. Она... За стрельбой так и не увидишь того солнца. Что называется любовью. Я же увидела. Ты? Ты ангел. У нас в гназе парень был. из Искременца. Так вот он латынь знал, греческий. Дано. Вечером, когда мы собирались, он приводил и нам читал. Тогда мы еще издавали журнал. Да, я рассказывал тебе. Вот. Запомнил я стихотворение. Богоривною мне сдается по счастью людина, яка близко-близко перед тобою сидить. Твоей осяянной нижностью слухаю голос и серебряный смех. У меня при этом сразу перестало биться сердце. Лишь тебя я побачу. И уже не в силе мовить слово. А дальше, дальше? А дальше забыл. Нет, не вспомню. Разве что последние строчки. Я их повторяю почти ежедневно, как молитву. Але терпи, терпи, надто далеко все зашло, надто далеко, за межу життя. А ты? Зачем дверь запер? Приехал кто-то? А, а, ты чё сдурел? Людей сейчас позову. Don't give me! Don't take care of me! Подвигай отсюда, чтобы я тебя больше тут не видел. Да кому вообще такие мужики нужны? Бабу не поделили. Эх... Петухи. Подайте друг другу руки, иначе на губу посажу. Обоих! скажи, кто он, Беркут? А, он татарин. Сбежал из армии и прибился к нам. Такой же мудрый гений, как и ты. Тебе обязательно надо ехать? А как же, и так уже опаздываю. Лучший почтальон района. тем и так. Примимся к одному, а делаем совсем другое. И ты? И я. Хочу учиться в институте. Как вспомнишь, что где-то лекции, книги, свет. Даже слезы наворачиваются. Чего им всем от нас надо? Кому всем? Да всем. Советы нас русифицируют. Немцы оболванивали. Поляки подтаптывали. Разве мы не против этого воюем? Если бы. Ах, Марина, Марина. Нами воюют. Не понимаю. Кого больше, тот и правит. А сейчас кого больше? Коллеги. Идти на смерть они не умеют. Не хотят, да и не могут. А мы можем. Ой, Тимка, ребенок-то еще. Радуешься. Угу. Мариша, подожди. Вы что, в село? Да, в село. Пройдусь и гряжусь. Может, и понравлюсь кому. Uh -huh. Ну что, решили идти? Да. Будь поосторожней. Не дрейфь, со мной чумак. Не впервой. Хорошо. Сокол, смотри. Келина. Келина. Подожди. А? Смотри, какие девки пошли. Дает каждому встречному. Торопишься в гарнизон, там больше жеребцов. Я тебе не кобыла. Ну? Многим уже дала? Это мое дело. Не играй с огнем. Чё стращаешь? Кто ты такой? Чего тебе от них надо? Они же герои с немцами бились и теперь воюют. А ты бежал с фронта. Все знают, что в ямах прятался, а теперь хорохоришься. Так. А а <свет> <свет> <свет> Беги в гарнизон, скажи, что мы тут. Может, и тебе заплатят? В этом вся их служба. Пошли. Да, да, сделаю. О, Галя, привет. Привет. Хорошо, что тебя встретила. Добрый день. Добрый день. Добрый день. день. Доброго, Доброго здоровья. его вам. И вам тоже. Будем. Надолго к нам. Пока не переловим всех ваших. А скажите, будьте так добры. Те объявления, что про амнистию они не брешут. Не должны. А чего же. Почему аресты не прекращаются? Кончится. Ну и что, всех тех, которые учились в гимназиях и студентов во Львове арестуют, да? Тех, кто не был связан с бандой, отпустят. А, отпустят. их пытают и кого они уже отпустили не понял так ты не понимаешь по нашему как кое-что понимаю откуда сам есть край такой алтай слыхал, слыхал слыхал алтайский край далекий край туда много наших выводят и наших тоже и ваших а что ты тут на нашей земле делаешь мы порядок хотим навести. С панами, с бандами покончить. Чтобы люди, наконец, зажили нормальной, счастливой жизнью. Угу, угу. Не забывай только, что мы на этой земле хозяева. Вот скажи мне, если бы мы пришли с автоматами и танками в твой Алтайский край и начали учить вас, как жить правильно? Вы? <звы> да я бы вас гнал оттуда, так в свое время... Татар до да французов, как немцев гнали. Хозяева. Ха. Вот видишь как? Запомни и передай другим. Наш народ нельзя победить. Нас можно только уничтожить. Слушай, да мы немцев били, землю эту защищали. Мы тоже. Не надо, знаем. А сейчас? Против кого сейчас воюете? Против своего же народа воюете? За свободную Украину. Ну ладно, я для вас чужак, но посмотри, у нас в гарнизоне, сколько там их, ваших, их хохлов. Обманутых. Обманутых? Сколько вашего брата на нашей стороне, знаешь? Предатели одни на вашей стороне. Это нам известно еще со времен Петра Первого. Богдана обдурили, теперь Европу дурите, этому вы научились, умеете. Я солдат. Мне приказано партия Сталина, я буду очищать землю от таких, как ты. Вот тебе мой ответ. Солдатская, значит, у тебя служба? Солдатская. Да, солдатская. Палач ты. Смелее, Максимушка. Слава Иисусу. О, снова появилась. Слава Иисусу. веки, да навеки, навеки слава. Подайте Христа ради ребенку. Не дайте погибнуть с голоду. Ну, как ты думаешь, ради ребенка я магазин распродать должен, что ли? Нет, нет, Боже, сохрани, возьмите у меня кофту. Она совсем новая. Не нужно, ради бога, не раздевайся, не надо, не снимай. Я же прошу не для себя, а для ребенка. Откуда пришла? Дайте хлеба кусочек. Откуда пришла, спрашиваю? Не дайте с голода, она совсем новая. Не еще. надо, не снимай. Из Полтавской области. Из Полтавской, из Харьковской, из Одесской. Что там у вас делается? На. Спасибо, дай вам а Бог Максим. Максим. Подожди, Максим. да я тебе сладости. Спасибо. Держи. Спасибо тебе, человек хороший. Спасибо. о Бога благодарите. А колхоз что, не кормит вас? Да чтоб ему пусто. Начал моить нас с 33-го. Запишите с него, узнаете, что такое колхоз. О, я здоровы. Пошли, сынок. Иди с Богом. Лучше бы напровалилась такая жизнь. Вот оно. Ваше счастливое будущее. Ты что, не видишь? Она сумасшедшая. Кондрат, на двоих налей. Да. Спасибо. Другой раз. Ой здоров, если удастся. Бывай-бывай. Еще встретимся. День добрый, Паня. Принес тебе ага. заработанные деньги. Курва. А Про запас возьмешь 10 телег. Дорогу знаешь? трой Давай, давай. Ерисимчук, я, я. Ты куда? Сам знаешь, куда? Ой, друзья. Не хочу я быть крестным отцом бабня. Одержаешь. Ну, давай. Только да. недолго. Добрый день, Келлина. Сдурел, что ли? Кругом же люди. Аришка, паня Аришка, да где вы прячетесь? Аришка! Лучше с резервом. Хорошо. Из дальних все будем свозить машинами. Ночью можем не собрать. Сделаю. Никаких церемоний с ними не будет. Загоним в вагоны, айда. Охрану обеспечили надежную? Да. Мне утром звонили, что с хрона опять зубы показывают. Двух директоров школы убили. Папа. Правда, этим я еще не занимался. А что заниматься? Убили, так убили. Нам жертвы пригодятся. Все идет по плану. Погоди, так что же получается? Так надо. Директора лезли куда попало. В Киев письма строчили. К ним все ходили. Теперь ходить не будут. А Пуп? Служил по-бандеровски. Это как же? Но на украинском. Какая разница? Боевиков прятал, в церкви всех положил. Мне утром передали, что начали заявление в колхоз подавать. В знак протеста. Что смешного? Впрочем, Впрочем, поступайте, как знаете. Это ваше дело. Для меня главное быстрее все завершить. Завершим. Концов не найдут. Только ты несуйся, а то под белую медведицу ляжешь. Понял? Ну давай. Приказ Народного комиссариата внутренних дел в связи с появлением националистических банд на территории западных районов Украины, Народный комиссариат внутренних дел постановляет депортировать Ковальскую Теклю Фоминичну в районе Сибири. Собирайся. А как же я? Ты кто такой? Я ее муж. В списках такого нет. Подожди, ты фотограф? Да, а что? Ты Гербер. Я Ковальский. Иван Ковальский. А я что против? Будь тебе Ковальским. Помоги ей собраться. Для кого? Хватит слезы ли, не перед кем? Отдохни, Сибирь от тебя не убежит. Хватит, все, что мы же Не ушали. трожь! Не трожь, Я говорю! Смотри, а то сейчас получит. Знаю, за что меня в Сибирь высылают, потому что могу без их указаний прожить, а эти не могут. Не богатство, а не мое уничтожают и государство. Сколько строили? Чего вылупился? Думаешь, колхозами весы ты будете, когда рак свистнет? Ничего, но ничьим и останется. Сейчас берете, потому что ваш бандитский закон разрешает. Да какой у вас закон? Потом хавать, жрать друг друга, пока все не превратитесь в пролетариев. Да что ты меня с ними равняешь? Ха. А воевал за кого? За них? Воевал. Был бы сам младше, тоже бы воевал. Никогда. Мы вернемся украинцами из Сибири, еще более крепкими. Явнушка! Подай рубаху. Зачем тебе? Кому сказал? манку давай. Куда пошел? Зажгу. Все сожгу. Ага, ага. Ничего не оставлю. Тебя не сожги. Ух, сука, пошел. сарай, посмотри, а я чердак проверю. Хорошо. Подожди, доченька. Ну что там? Ни хрена, нет никого. Огрып проверь. Хорошо. В связи с активизацией националистических банк на территории западных областей Украины. Филипп, а. Господи, за что? Так что же здесь случилось? А вы вроде не знаете. Сын ваш где? А, где? Немцы забрали в 1942. Немцы забрали в 42-м. Здесь ошивается. Как ошивается? Ошивается? Это как? Да. Настя! Настя Тимка, наш живой! Господи, Слава вы же не слышу. врете, Иван! Вы не Слава врете! Тебе, Господи! Что нам делать, Господи? Собираться, что? Продукты, теплые вещи, все. Фу. Благодарю тебя, Матерь Божья, что не дала ему пропасть. И тебя, Иисус Христос, что сберег мою кровиночку. Ой. Хватит, распричиталась. Собирайся, говорю.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 Люди добрые, да за да что же вы? Эскрон, Сучка, говори, Сибирь поедет, а, сядь я. Будьте вы правы. Эскрон. Не поеду, я без него, не поеду. А, не поеду, люди, люди, за да что? Да что же это делается? Ой, не поеду, я без него роман. Бог вас покарает! Люди, помогите! Бог вас покарает! Романушка! А -а -а. Или с собой взять? Да и гляну. Слава Украине. Героям слава. А где Тимка? Спит его. Тимка. Тимка, вставай. Что? Там твоих родителей взяли. Куда? Повезут себе. Сибирь. Откуда ты знаешь? Сама видела, там в селе всех берут. Обо а мне же никто не знал. Я должен идти. Куда? А ну стой. Никуда не пойдешь. Что, Ришка тебя предала, а ты нас? Что-то кошмарное творится. Я? А что? Оттуда еще никого не выпускали. И тебя скрутят до да в район. А там они мертвого заставят говорить. Ты же знаешь, я их не боюсь. Себя надо бояться. Себя, а не их. Это ад, Тимка. Ад. Еще никто его не победил. Раевой. Я должен идти. Они же их убьют. Всех не перебьют. Они по области тысячи наших вывозят. И его семья в списках, и его. Про них же все знают, а про меня никто. Я появлюсь, и все. Что все? Что все? Скажешь, что два года в скронах отсыпался. Родители ни в чем не виноваты. А мы виноваты? Возьми себя в руки. Возьми себя в руки. На них уже завтра будет отцовская кровь. Я так не могу. Тимка! Тимка, стой! Стой, говорю! Прошу тебя! Отойди, Марина! Это же предательство! Отойди! Стой! Стой, брат! Я же буду стрелять! Стой! Димка! Брат, я же должен! Стой! Буду стрелять! Слушаю. Здравия желаю. Да, план выполнен. Выполнен. Куда они денутся? Все со мной? Со мной все в порядке. Все в порядке. Потом расскажу. Есть. Сволочь! Вот сука! Okay. Сволочь! из Павловки. Скажите, что вы высомали кровь? Эшелон! Эшелон отправляйте быстро! Немедленно отправляйте эшелон! Отец, у себя? Да. Папа! Папа! Папа! Сергей, что? Что с тобой случилось? Сергей, что произошло? Ничего со мной не произошло. Отец, скажи, тот майор, который только что вышел отсюда, он тебя послушается? Да нет, он меня не послушается. Что случилось с тобой? Со мной? Со мной ничего не случилось. Помнишь, я тебе рассказывал про девушку, которая у нас забрали ее сегодня, Леся. Сына, Господи. Леся, Леся, Леся. Это та, у которой отец был, у которой брат в Да, но она не виновата. Они себе, врагов, Сергей. Они должны быть выселены отсюда, понимаешь? Отец, но? Потому что там кровь. Ты видел на тротуаре? Это сейчас стреляли в твоего отца. В отца твоего стреляли. Я не хочу, чтобы на этой зеле проливалась кровь и текла под тротуаром. Какие они враги! Они с немцами, с поляками воевали, и сейчас воюют только за свою свободу и независимость. Замолчи! Какая независимость? Всю жизнь они воевали друг с другом. Ты понимаешь? Говорю это тебе как рядовой партии, и ты как комсомолец должен знать, если враг не сдается, его уничтожают, чтобы наконец на земле этой воцарился покой. Все они должны быть высланы отсюда. ЧА! Прости, отец. Прости. Теперь я все понял. Их высылают по твоему приказу. Прости, отец. Прости, пожалуйста, прости. Есть, Сергей, нет. Сергей, подожди. Подожди, сын. Кого стреляешь ты? Да, да, да. О, слушай, тихо, тихо, тихо, Слушай, товарищ секретарь. Операция прошла успешно. План выполнен. Алло, ребята гуляют. Что-что? Мне присвоили. Капитана? Герасимчугу сержанта? Хорошо, передам. Герасимчук, а. партии правительства высоко оценили нашу операцию и тебе присвоено звание сержанта. Поздравляю. Спасибо. О -о -о. Служу Советскому Союзу. А -а -а -а. Руки вверх. По одному пошел давай курвы двигайся быстрее быстрее ну что парни все все хорошо ладно давай быстренько ну иди иди руки выше что голубчик отвоевался подняха а <связывая> ты именем украинского народа. За предательство и москальско-большевистскую оккупацию. Центральный провид приговаривает вас к смертной казни. Братья, я с вами! Взорвать это логово! Предупредила мужа? Где он? Я тебя спрашиваю. Ребенок спит. Тишь. Я вас прошу. Не трогайте ребенка. Я спрошу. Не трогайте ребенка. Все обыскали. Нету его. Хорошо. Нигде. Кончай. Он спит. Я вас прошу. Не трогайте ребенка. Не трогайте ребенка. проживающих под властью немецких оккупантов. Выселение производить только ночью и внезапно, чтобы не дать скрыться другим и не дать знать членам его семьи, которые находятся в Красной армии. Народный комиссар внутренних дел Берия, зам народного комиссара обороны Союза СССР Жуков. Вот так. Но украинцев спасло только то, как сказал Хрущев на двадцатом съезде партии, что не было их чем вывозить.